Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English У нас у всех в жизни бывают моменты, когда мы просто в шоке от происходящего Непосредственно с нами или вообще в мире в целом Последние пару лет потряхивает знатно, что уж тут говорить Сегодня разберем фразы, которыми можно выразить это шоковое состояние Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и ставьте лайки, чтобы это видео увидело как можно больше людей Поехали! Фразы, которыми можно выразить шок, могут содержать само слово шок, которое, кстати, может быть как глаголом, так и существительным I was shocked to hear. Меня шокировало то, что я услышала, и дальше уставлять, что именно The news came as a complete shock. Эти новости были для меня шоком We're all in complete shock. Мы все в полном шоке. Также есть фразы с тем же значением, но уже без самого слова шока. Вместо него можно использовать, например, dumbfounded, flabbergasted, gobsmacked, stunned. Все они идут в конструкции с глаголом to be. То есть I was dumbfounded, I was flabbergasted, I was gobsmacked, I was stunned when I heard. И дальше, что вы там услышали? Я была просто в шоке и вставлять события или новость, например. Шок может выражаться отсутствием слов. I'm speechless. Нет слов. I'm lost for words. Тоже про то, что слов не осталось. Есть еще выражение to be taken aback. Быть ошеломленным, ошарашенным. My parents were completely taken aback when I told them the news родители были просто ошарашены, когда я им сообщила свои новости Можно уточнить, что то, что происходит, очень неожиданно да? It happened out of the blue. Это произошло нежданно, внезапно Можно даже задать риторический вопрос Who could have predicted Ну кто же мог такое предсказать? Если вам нужно выразить то, что вы во что-то поверить не можете Для этого тоже есть фразы I just can't believe it. Я не могу поверить. It's Невероятно. Words can't describe how I feel about слова. Меня описать, что я чувствую, и дальше вставляйте что? There's no way it happened. Ни за что такое не могло случиться. How is this possible? Как это вообще возможно? Who thought? Кто бы мог подумать? Также можно выразить ужас от происходящего. It's terrible What terrible news это ужасно какие ужасные новости It's so awful. это так ужасно It's a tragedy. Это трагедия It's a catastrophe. кстати произносится именно так catastrophe. это катастрофа This is the worst thing that could have happened. это самое худшее что могло случиться а закончить наш Шоковый или шокирующий выпуск Хотелось бы расхожей фразы, которую полезно вспоминать во времена потрясений This too shall pass. И это пройдет Учите английский с Puzzle English До новых встреч, пока-пока